Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова и в этом видео я хочу рассказать о сетевом бизнесе, о моем отношении к сетевому бизнесу и о том, о моем пути, скажем так, в сетевом бизнесе, бизнесе на земле и бизнес в интернет. Я начинала свой путь с работы на земле, так называется. На земле в обычных MLM-проектах, где был продукт. И мне все нравилось, и нравилась идея сетевого бизнеса, и нравилась идея получения пассивного дохода. Но мне не нравилось одно – методы, которыми работали э, люди тогда. Потому что э, это было же такое время, когда вот на заре сетевого бизнеса, когда еще никто ничего не знал, и все вот так вот э, там велись на на активные призывы, на продукт, которого не достать нигде было, кроме как сетевом. Я работала именно в то время, когда сетевой же всем поднадоел. И какие-то предложения, они не были эксклюзивными, это была одна из очередных компаний. И что предлагалось спонсорами? Только брать сумку и идти продавать. Ну, сама идея сетевого бизнеса, она противоречит этому. То есть сетевой бизнес это потребление, но с моей точки зрения, это прежде всего потребление. Вот это, это мой принцип, я считаю, что сетевой бизнес он будет жить только тогда, когда люди не будут продавать, а будут потреблять сами. И тогда, ну, нет, некоторые, конечно, пусть продают у кого-то получается, но основ, в основном люди не любят продавать. И поэтому никогда не построишь большую структуру. Если в основу будет положена продажа. Это вот мое твердое убеждение по отношению к сетевому бизнесу. И я ушла из сетевого бизнеса такого, потому что я категорически не хотела идти продавать, а люди кончились. И я пошла все в, в интернет так сказать, искать счастье в интернете. в интернете, в интернете я, поскольку я ничего не умела, абсолютно это был прям такой вызов-вызов себе, я училась и владеть компьютером, училась даже и, естественно, осваивала, как работать в интернете, и для меня были интересны на тот момент проекты, которые не требовали постоянных закупок. То есть ты вот раз вошел в какой-то проект и обучаешься, приглашаешь людей, опять их обучаешь. Вот, такой, вот, так, вот такого рода проекты меня устраивали на тот момент. Они были нормальные совершенно для новичка. Но когда уже я перестала быть новичком в интернете, то мне захотелось большего. Мне захотелось именно пассивного дохода, мне захотелось какой-то стабильности. И меня вот эти вот проекты на единовременном входе не устраивали. Но в то же время я понимала, что продавать продукт через интернет – это безумно тяжело, и я вообще просто даже не знала, как это делается. И, ну, то есть как бы хотелось что-то совместить, но никак было не, непонятно, как это сделать. И вот буквально недавно я увидела в сети такое предложение, что люди, которые знают, как продвигать любой проект в интернет, организовали свой проект – и взяли за основу продуктовую компанию, то есть сложившуюся компанию с уже известным продуктом, с проверенным годами. И они сделали такую современнейшую вообще онлайн систему обучения и продвижения, что даже вот ну, человек, который только-только заходит, там придумана такая система обучения, можно получить пять профессии, которые вообще независимо можно работать в интернете. Это блогер, это смм-щик, так называемый смм-продвижение, это интернет-предприниматель, инфопредприниматель и фуд-коуч. Пять интернет-профессий, интернет -профессий, которые можно получить в данном проекте. Причем еще одна фишка этого проекта, что если у человека, допустим, есть трудности, Какие-то с исполнением, но ну, совсем новичок пришел, он ничего не знает, ничего не умеет, то выполняя задание этого обучения, квеста называется так, он получает баллы. И на эти баллы, при определенном накоплении баллов, он получает входящие заявки. То есть он не сам где-то там ищет людей, а проект дает ему людей. То есть это вообще, я такого не видела нигде никогда. Получился комплекс продукта отличного и онлайн-продвижения. То есть я ну, очень довольна сейчас своим выбором. Я с большим удовольствием включилась в работу. И если вы хотите узнать больше то, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео, записывайтесь на собеседование, пишите в любую соцсеть, и я с удовольствием вам покажу большие возможности этого проекта.